Да-да, снимаю реакцию. Здорового курки с вами серый ML -геймер. В этом видео я буду реагировать на целых 50 треков, сделанных на Sunvoxе. Ну или голосовать на Sunvox компа на камеру. Правда, я уже голосовал один раз. но не на камеру. Сейчас у меня остался еще запасной аккаунт, на который я выкладываю вот эти вот видео, на нем буду я голосовать. На Ладно. Погнали! Чтобы голосовать за трек, нужно их послушать. Создатель SunVox и организатор конкурса сделал очень интересную программку. -то. Всякие визуалочки сраные. С помощью нее можно слушать музыку участников. Ссылку я на нее оставлю в описании. Я вместе с ней вот 50 вот этих треков. Чуть я уже ее скачал. Вот она. Но откроем мы ее чуть позже. Голосовать нужно в Google Формах специально. Вот они тоже. Ссылку оставлю в описании. Вот. Google Form. Ну что ж, приступим к голосованию. Открываем программу. Ну как бы сказать Басов не хватает, вот Да и знаете, больше ничего и не будет. Какой-то долбанный ритм, Вот что-то типа этого. И так целых пять минут. Нет, даже 6 минут. 6 минут, господи, 6 минут такое дерьмо слушать, дьяволы. А на следующий трек. Я на прошлый трек забыл оценку, пас. Ну, поставлю я этому треку оценку примерно между тройкой и двойкой. Ну, давай. Двойку поставим. Плохо справился. Мне не понравилось. Может тройку? Не. Продолжаем. Ну, это из той же оперы, того же автора, примерно. Хотя, не так. Ну, давай. Я же это видел, что на этом моменте должно быть что-то. Господи, А вот только вот за да, это. Ну, в принципе, тут нормально вроде даже. Можно за это четверку поставить нет, Или тройку. Ну, давай, ч-то примем. Я на прошлом это выбрал. Поставил четверку. Бродь нормально. Следующий трек. В принципе, нормально, но вроде нормально. Вроде тройку, наверное, тройку. Слегка. Да. Крайне мерч. Крайне что-то есть. Что-то типа басов. Ну, наверное на следующий сейчас перейдем но я сейчас поставлю на па поставлю на паузу и следующий запишу не надо прервусь следующий ну, в общем ладно а то памяти на телефоне закончится я ж на телефон снимаю так через так, так через секунду продолжим не я все-таки решил поставить вот этой пи Двойку, потому что у нее это барабаны очень некачественные. Не, не, я их поставлю двойку за это, нафиг. Следующее. Ну. Трек от автора для пацанов, который... Тенеп... вот этот... Который... Раньше именовался... Здесь нет бесконечных Хрущева. Да... Ну так себе... Примерно троечку поставлю, а не. А тут вообще это, никакой гармонии нет вообще. Не. Поставлю... За это тоже двоечку этого... а, троечку. Но нет гармонии. Тоже двойку поставлю. Ладно, следующий трек. Нет слов. Ага, -а -а, это так еще громче, не надо прижимать наушники ближе. Нет вообще гармонии в ней Ну, а что там? эха она приготовила Барабан опять с Вроде у него все нормально. Творческим воображением. Но очень хромает качество. Да. Громкая музыка, себя не слышно, блин. Ужасно. Сколько мы поставим? Ну, где-то троечку давай. Да. Следующий-то. Интерес такой бит. Можно даже что-то четверки, даже пятерки поставить. Что поставим? Пятерку листо Да, я примерно так же делаю. Шафт вот такой. А, следующий. Я на прошлое голосование поставил единиц. Сейчас тоже поставлю, нет. Да, единица, точно! Ну ее нафиг, следующий трек! Эффекты, припоминаю, блин, где-то были интересные такие, прикольные. ладно się czynimy. Ну как вам сказать? Интересно, вроде, но что-то на уровне тройки. Транссетный ну, стандарт. Как бы, наверное, дву... между двойкой и тройкой этого. Давайте удивите меня. Какая разница какой-то он ну, такой такая сия музыка даже двойку поставлю нафиг вот этой песни я помню даже четверку поставил потому что он Мелодичная такая, сейчас слышите. Никаких тут барабанов особо нету. Это просто мелодия, спокойная симфония. раз нужно прерваться потому что если ни памяти не хватит тогда бандикам это больше 10 минут все Взламывал один раз бандикам не помогло скоро увидимся так продолжаем Слушай. господи штыкер за штыкер опять это вставил вставился бен. высунул блин наушники как нифига не слышно просто а, слушай такая вот спокойная тихая мелодия никакого драма баса так да. тихая мирная мелодия Поставим четверку. ну четверку потому что я люблю драманбан, люблю дабстэм, вот это вот когда. Так, слегка барабанчик тут заиграли. А, на следующий трек не надо. Видео длинное слишком. Тоже четверку в прошлом карасовании поставил. Очень интересная такая мелодия, мотив такой. Конечно, если мой трамсет поставит, то вообще будет конфет ко мне. Да. Ну а так четыре, что мой драмсет не скачал. Да, качайте по ссылке в описании. Следующий трек, наслушались вы. Страшно такая. Кышоту... Кышоту бу написано. А тут... Кшоту. бу Да что ты... Господи, на... Зачем я принялся сочетать это название? Ну, вроде так, на троечку, даже на двоечку, наверное, потянет, да. Двоечку, да. Ничего особого я не нашел. Следующий трек. Тоже ничего особого нету в ней. Я знаю, просто хочу, чтобы какой-нибудь крутой сильно трек попал. Там. Жанров хаос, тап-степ, драм-н-бан, в общем, всякая такая всячина. Хочу, что... О, Кибер Вейвер пошёл. Очень здорово, очень классный трек. Ждите сейчас. хаос очень интересная музыка Прикольно, я, я поставлю пятерку даже Ладно. послушайте по ссылке в описании следующий трек Конечно, не название, вот, Монстер Парти... черинка монстров... Конечно, вот потому она такая страшная... Ну, чё там... Пожите, бабушка зовет. Кот, сейчас вернусь. Так, вроде я покушал. Это с бабушкой-то перекусил. Можно продолжать. Конечно. Ладно. Наверное, поставлю я сколько? Пятерку или четверку? А чё то четврку я в прошлый раз поставил. Давай четверку поставим. чё то слишком жутко это. Басов нет чё-то... Следующий трек Конечно, поставлю пятерку, потому что очень интересная музыка. Так, ладно, не отвлекаем, следующий трек. Чиптюн похоже, очень похоже на Чиптюн, за который грех поставить высокую оценку. Ненавижу, блин, Чиптюн этого. Как бы двойку. тройку ладно троечку так это что-то на уровне was... okay. <площут> просто послушать Ясно. Ну-ка, что там будет? Нормальная музыка а где я думал это сейчас зажг ⁇ то нету этого зажига наверное четверку поставлю этой этому треку да, да четверку а так бы была пятерка да или даже тройку На. Следующим у нас идет Лоджикин In Lambda. со своим интересным треком. Sorpion. Прекрасная музыка. Прекрасная мелодия. На попсу. Похожа. Ну, где-то тут должно же быть. Вот она где. Тоже такая клубная. Ё. В принципе, можно даже пятерку поставить. Интересно, сделано. Да. Ну что, следующий трек, да? Следующий. Навижу, Чепн. в нем интересно? Фиговый чиптун есть, есть вроде нормальный чиптюн, а этот фиковый откровенно. Ну или двойку. А да не, ничего в нем интересного. Что-нибудь интересное будет тоже. Ну вроде есть что-то. восьмой, как бы тоже ничего интересного нету, ладно, это поставлю оценку, это следующих надо на... надолго прерваться, но продолжим уже время заканчивается, поджимает, все, Останавливаем. и так продолжаем, как бы нам... Да. троечку наверно поставлю или даже двоечку наверно тройку поставлю или, или двойку Да, вот, тройку, а затянем видео еще. Буду выбирать тут, как мы? как бы да. Еще этот барабан, блин, от NightTre, он просто ужасный. Вот это. От разработчика Сенвокса. Он ужасный Конечно, он же его на заре делал блин. Он тогда сам еще не знал свою программу. И сделал что-то коряво. Конечно, ставим, чё? <музыка> Малый барабан от Эльфериха. он это, меняет это с одного на другого вот сначала глухое потом звонки мне нравятся вот звонки которые вот, мало барабанка в принципе интересный мотивчик наверно даже четверку даже это же Господи, нет, тройка, тройка, тебя даже Сибирь не спасет. Это, это слишком беспорядочная, скажу. Следующий трек, ну на. нет вроде... В этом... Быстрее, чем свет. Не, не может ничего... Быс... Двигаться быстрее скорости света. Законы физики, слышал? Нет! Тройка, тя... А, нет, хорошая музыка. А. Плевать на законы физики. Главное, что музыка хорошая Ладно. следующий трек ну, ну дальше как вы слышите это мои треки пошли вот дальше вот все вот эти вот треки вон прям до сюда вон прям до куда Он? сколько их много моих треков все эти мои треки вон. вот серию mlk Серию MLGamer подписывал, это мои треки. Моё авторство. Всё авторское право. Надо с нарушать. Ладно, что то я спесился. Ну я, естественно, поставлю пятер ну... ну, кому может не нравится моя музыка? Прям пять свёрт... Так... Где она? Сосинг-машин, блин... Сосинг-машин, господи... Дебил... Как бы так тоже ничего, пока что доволька. О, если дальше там трек что-то разовьется, может поменяю свою движение. Господи. Что-то режет слух мне. Некоторые звуки вот эти вот всякие. Господи, вот эти вот звуки. заскучали, наверное. Уже долго видео идет, 5 не знаю, я сырой материал как делаю. верно уже длинное там получилось видео. Далеко за 10 минут. Ну ладно. Ой, ой, шумно, а, я упал. Ай, блин, прибавил, трендец ушей лишился. Не в ту сторону покрутил своих наушников. О, какие у меня крутые наушники, переменный резистор строили. Не, ничего хорошего нет, ладно, следующий трек, который уже что тут? Что тут ничего интересного, да? Господи. Ой, блин, вот так вот это... Ой. Хоре уже резонировать, блин. Фига нету в этом треке, ладно. Нафиг. Уже пол трека прослушал. Ладно, через секунду вернусь. Туф! Так, продолжаем. А, дальше. Трекер Банд Который начинал с Чиптенов, а перешел на очень интересные треки Правда, классный трек. Терка. Терка Тесидоров. Присаживайся. На бутылку. 5 шутки про бутылку, вот. Про мамку, про жопу. Ч, следующий трек? Наслушайте. Интересно очень, тратный. даже много будет чего интересного. Я уже слушал пятерка, даже послушаешь с вами. Ну, Такой, вот, поспокойнее того, ну, а дальше вообще рай будет. Чептн в его стиле сначала начинается такой. Вот. Хе-хе-хе. <смех> Это Спокойствие, спокойствие. Вот такая вот очень активная трек. Послушайте его по ссылке в описании. Следующий джек, пожалуйста. А господи, фигня началась. Опять чиптён, ненавижу. Пока что единица. Интересно. Райт right, там я слышал, что-то будет. Интересно. Ну, когда же... Так, что-то типа пиратовый. Слишком зажигалочка уж такая, поставлю двойку, я могу и отчептёну поставить пятерку, если он очень энергичный такой, который захочется плясать и прыгать. Тож чип тож тип, тож тип, чиптюна. Да что за перемена ритма, блин! На кого я сейчас был? Да, так, фигня. Не надо же бежать, чувачка, двоечку ему оставлю, не буду ставить ему один. Машина кошка .exe. Приложение машина кошка угу. Сейчас Забыл уже Забыл уже что там есть в этом треке Видимо, потому что говно. Плохое забывается. Не, ничего хорошего. Давай, чукаки. <свеч> только из-за этого, только из-за этого и брат, ладно, тройку себе клеплю и все Видео тяну, блин. Ладно, что, следующего? Ага, помню, как он меня обманул этим. Красивыми звуками, блин Из-за Fall Studio вытащил И впихнул в бокс. Хотя не совсем обманул Что-то интересно Хочу, чтоб типа, чип-чиптюн какой-нибудь попал. Свидалинка. Ой, стоп, у меня время кончается, все. это, через секунду увидим. Так, продолжим слушать. Троечку, наверное. Скоро... Скоро закончим. Наконец-то. Уже половина, и, нифи, и нифига себе. Нет, двоечку. Пять. Пять барабанов Тельферебен. Это винить не надо всего, лишь, потому что здесь барабан от Эльки. Это не надо. Главное, чтобы музыка была хорошей. Как бы... как бы... Тоже нифига нет, ну кроме... Только... за звук... нет. Ненавижу восьмидесятые. Нафиг нам эти восьмидесятые еще не хватало, все Хочу это. Сле следующий трек. Да не оценку на бал выше, а следующий трек. Понос какой-то. Написал. Понос к. Вот так. Правильнее. Как бы это сам? Ничего такого нету. Двоечка тебя. Двойка Сидра. Петров теперь уже. Иди нафиг. Ну это естественная единица Фу. Слава тебе Богу, не бомбанул следующий трек Фу. Ремиксы шикаверы запрещены И это тоже запрещено Заливать фигню Да Вот кто это, блин? такой за Ненавижу! Ну это тоже персики в меду. Очередной чпдюн, очередная двоечка. Ну что ж. Что ж, наше видео подошло к концу. Итак. Как вы думаете, на что же я все это время записывал с этого микрофона? Конечно же на санвокс. Вот, записывал аудиодорожку с этого микрофона. На санвоксе очень удобно все, что касается звука. Поэтому я выбрал санвокс для записи. Так, ну что ж. В общем, типа стрима у меня что-то получилось. Ну правда. Не в прямом эфире ну ладно но вы можете меня поддержать я там оставлю это, свой яндекс кошелек Задонатите мне на вывкам все нормальные ребят ну спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал голосуйте на санвокс компа вот. отправить нужно да. отправить нужно Отправьте. Голосуйте за меня на Sunvox Compa и И. Анна, спасибо за просмотр. С вами был Серый Малкимер.